здравствуйте сегодня мы приступим к рассмотрению задач на построение пюр чем мы будем пользоваться при этом ну вот я могу рекомендовать среди учебников вот этот учебник классический по сопротивлению материалов под редакцией александрова александров потапов державин. Вот вы можете посмотреть, у меня здесь издание 2003 года, издательство Московской высшей школы. Но ну, Думаю, вы можете посмотреть и любое другое издание. Они, в принципе, идентичны. Ну, Может быть, вы видите с небольшими исправлениями. Еще я рекомендую один учебник. Вот вы видите издательство Физматлит 2005 года, Москва. Горшков, Трошин, Шалашилин, Сопротивление материалов тоже будет очень полезно при изучении сопромата. Также хочу порекомендовать для тех, кто будет интересоваться историей сопротивления материалов, вот этот учебник Тимошенко. Он переведен Уехал. Это русский инженер, уехавший в Америку, по-моему, если не ошибаюсь, писал на английском, поэтому вот видите здесь перевод с английского. Это тоже очень интересное и познавательное будет для вас чтение. Ну, кроме учебников, я рекомендую еще задачники. Вот задачник 1982 год, вы видите, Харьковское издательство. Высшей школы сопротивления материалов в примерах и задачах Автор Абадовский ханин И я буду пользоваться еще одним Задачником вот, Руководство к решению задач по сопромату Ицковича Минина и Винокурова У меня вы видите 99-й год Москва-высшая школа Я думаю Найти в сети все эти книги В свободном доступе Будет не Нетрудно. Что же он хочет у нас, а? Давайте сохраним вот так. Итак, наша задача научиться строить оперы внутренних силовых факторов. Как это делать? Давайте мы сейчас свернем здесь наш Книжный ряд. Итак. Эпюры. Давайте мы подойдем, значит. Эпюры. Общие правила, которые нам понадобятся. Мы будем. Что же это за общие правила? Что такое вообще ЭПЮРА? И какие методы мы используем, какие знания мы используем и алгоритмы, чтобы их построить. ЭПЮРЫ внутренних силовых, мы начнем с ЭПЮР внутренних силовых факторов. Итак, давайте разберемся. Итак, что же такое ЭПЮРА? ЭПЮРА это... Ну, почти график. Давайте запишу так. Почти график. Поскольку мы будем рассматривать в основном брус, то есть модель одномерного тела, то давайте мы разберемся вот именно с ним. Пускай вот это у нас брус. Соответственно, к нему мы имеем что? Ось Z. Вот она оси y и x давайте вернемся к традициям по традиции вообще-то это не обязательно но все таки продольную ось бруса обозначают z в сопромате вот эту ось y и вот эту ось x то есть вертикаль вверх ну или вниз смотря в какой задаче y и вот таким образом на нас смотрит ось Х. Дело в том, что это обозначение идет к нам исторически сложившееся, но с точки зрения математики оно очень неудобно, потому что это у нас левая система координат. То есть вот такая система координат, когда у нас ось Х и У и З расположены таким образом, это левая система координат. А математики где-то с конца, если не ошибаюсь, 19 века, Чаще всего, если вы увидите, оси X, Y и Z расположены они иначе. То есть, если мы возьмем вот эту ось Z, то это будет у нас положительное направление оси X, а это положительное направление оси Y, правая. Ну вот, я не вижу, честно говоря, больших преимуществ уходить от общематематических разработанных методов в пользу этого Расположения, то есть в пользу левой системы координат. Это у нас левая система координат, это правая система координат, кроме вот исторически устоявшейся традиции. То есть, большинство учебников и так далее, методичек написаны вот в сопромате, вот с таким расположением осей, но не все. Поэтому, в общем-то, за этим надо следить. Я бы рекомендовал, конечно, чтобы использовать спокойно все математические разработки я бы рекомендовал использовать правую систему координат, но тогда надо внимательно следить, если вы считываете какую-то литературу, в общем, внимательно следить за тем, какая система используется. Почему же я сказал, что это у нас почти график, а не график эпюра внутренних силовых факторов? И что такое, собственно говоря, внутренний силовой фактор? Вот давайте представим себе, что здесь у нас приложено. Вот это наш, наш брус, вот наше тело, к нему приложена какая-то система сил внешних, P1, там, P2 и так далее, P3, то есть вот здесь мы можем указать, там где, ну понятно, в принципе здесь понятно, что вот здесь приложена сила, а вот если, например, у нас вот такое изображение силы, P4, то лучше указать, где у нас, вот, например, вот здесь точка приложения этой силы. Жирной точкой выделяем точку приложения. Там, где это понятно, но ну, ясно, что, например, вот эта сила приложена здесь, вот эта сила, например, P5, она приложена здесь. И какая-то система моментов. Моменты мы можем изображать по-разному, например, мы можем изображать его и вектором, мы можем его изображать и э, дуговой стрелкой. М2 и э, в виде пары сил, то есть мы можем изображать момент, например, ну например вот таким образом, давайте вот где-нибудь здесь изобразим, где у нас удобно будет, вот здесь, то есть вот здесь мы изображаем момент в виде М3, вращающий момент, удобнее всего опять с точки зрения математики векторами изображать. Вот у нас э, наше тело, наш брус находится под действием вот такой внешней системы силы моментов. Нам в, в сопромате нужно знать, что происходит внутри тела, насколько оно э, напряглось, насколько оно деформировалось и так далее. То есть нам нужно определить э, его напряженно-деформированное состояние, в частности, например, опасные сечения, опасные точки, то есть, где это напряженно-деформированное состояние достигло уже критических размеров. Поэтому вот это напряженно-деформированное состояние, чтобы определить и определить эти опасные точки, нам нужно определиться с тем, где же у нас находится, как у нас распределены внутренние силовые факторы. То есть, под действием вот этой внешней системы сил и моментов, как у нас распределены внутри этого тела возникшие внутренние силы, в данном случае начнем с сил, то есть мы можем строить и оперу напряжения, и оперу деформаций, но начнем мы с оперы именно внутренних силовых факторов. Давайте этим мы займемся в следующем фрагменте.